В предыдущем выпуске я взял 16 ракеток среднего уровня и отправился в Красногорск в спортивный зал Gym Space, где мастер спорта Григорий Воробьев детально разобрал каждую ракетку самых известных брендов. Всем привет, вы на канале про бадминтон, и это продолжение обзора теста ракеток среднего уровня, которые продаются в популярных интернет-магазинах на период мая-июнь 2022 года. Первое видео вы можете посмотреть по подсказке либо в описании к этому видеоролику. Итак, в первом видео вместе с Григорием Воробьевым мы узнали, что цена ракетки не всегда прямо пропорциональна техническим характеристикам и классу ракетки. Но то было субъективное мнение, поэтому на этот раз Григорию присоединяется мастер спорта Вадим Новоселов и вместе они протестируют эти ракетки. И если вы новичок в бадминтоне, посмотрите это видео до конца и вы узнаете, как правильно подобрать для себя ракетку. Всем привет! Меня зовут Вадим Новоселов, и сегодня мы с Григорием испытаем ракетки в среднем ценовом сегменте для того, чтобы вам предоставить полную информацию о них. Не, вот это прям нормально. У меня типа супер легкая с балансом ручка, мягкая. Для таких дрыщей, как я, которые с сту бьют. Давай Тут прикольно. Тебе не Мне да, это я знаю. Я такую вот этого уродика взял, думал. настоящая полено. И вот эту я еще. Просто полено. Это типа... Это типа 8, это, в, вольтрик 80 Это? Не-не-не. Да-да-да. Там да. вообще в головке веса нет. Вот. Баланс. Баланс голову. А? Баланс в голову жесткий. Баланс. <смех> а ты какой играешь вообще? А? Ты какой играешь вообще? Вол 380. И, ну, после нее, конечно. Ну, <смех> <смех> вот это как раз такая универсалочка. Жесткая. Комфорт, управление. Стас, да, да. Вот сейчас, у чуть -чуть, чуть -чуть, Неплохая, ну. смотри. Тут прикольно. На чемпионате не... России чуть в, в 4 вот в это не вошел. На Наред 10 Зато легкая. И башка тубовая. Хорошо. Ну стабилизируется. Вот компорт, а, кстати, хороший. Ты деревянный потому тому Просто моя мастерство настолько велико, что О. ты определяешь. Что... Ну, на вот возьми, вот это у меня короче. Не, ну они разные просто сами по себе. Да. Просто в чем она плохая? У нее, в принципе. Трассировка у нее хорошая. Она не скручивается там вправо-влево. А Опыт у нее, в принципе, не гибкий, там, не прям уж прям пипец. Но это лучше сразу, да. Ну, может из-за натяжки, я, короче, не чувствую. Нет, да Нет, не ну это лучше, просто знаешь, почему лучше? Потому <свят> что ты привык больше такой играть, а, не значит, суржи. что... Дрожит <свят> после удара. У меня не дрожит, просто вот это жестче ракетка. Вот это жестче, это, жестче. <свят> вот это мягче. Нет. <свят> да. <свят> да нет. Да-да-да. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> дарю Дай тут сразу. Дай смешу, дарю. Ну, дай мне сейчас сразу. Ну это жестче в разы. Это ракеточка, знаешь, для девочки какой-нибудь которая кисть не такая, она, она гнется, как да. это. Вот я и говорю, у которых нет сил. Ну да, с мягким грифом. Изменилось ли мое мнение по поводу среднего ценового цен... сегмента, я бы сказал бы нет. Ракетки есть как и достойные, как я говорил ранее, не соответствующие своим заявленным характеристикам. Ну, по моему мнению, если выбирать, допустим, ракетку для новичка, то нет смысла переплачивать какие-то сумасшедшие деньги, там брать а, ракетки за 15-20 тысяч рублей, когда можно найти, в принципе, среди вот этого многообразия ту ракетку, которая будет комфортно играть, которая будет подходить каждому. Всем удачи. Пока. Такой вот получился обзор ракеток среднего уровня. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Хотя я думаю, что к мнению профессионалов все же лучше прислушаться. Если у вас есть мысли по поводу обзоров и тестов на другие товары, пожалуйста, напишите они в комментариях. Возможно, они станут идеей для следующих видеороликов. Огромная благодарность интернет-магазинам спорт Rackets.ru, Badmintonist.com и Victorsport.ru за предоставленные ракетки на обзор. И с вами я прощаюсь, а новички, которые до сих пор не знают, как выбрать для себя ракетку, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. С вас лайк, подписка и до встречи. друзья сейчас бы хотел поделиться с вами небольшим секретиком как правильно выбирать ракетки по уровню игры если вы новичок и только что пришли на бадминтон у вас бывают такие минусы изначально то что вы слишком скованные зажатые и не можете раскрепоститься для таких типов э, людей я бы отнес группу с легкой с мягкой точнее самой мягкой мягкости мягкие ракетки выбирал бы самые мягкие ракетки с ярко выраженной головкой э, потому что здесь вы за счет малых движений можете почувствовать э, полноценность в управлении валаном, так как ярко выраженная головка даст вам некий дополнительный кон контроль а мягкость самой ракетки добавит вам кинетическую энергию в удар вот для ребят, которые слишком пластичные очень энергичные, но не точные для них бы я отдал, предпочел бы выбирать ракетки с нейтральным балансом и средней, средней гибкостью этих ракеток. Для ребят в хорошей физической форме и с явно выраженным атакующим стилем игры. Я бы брал средней тяжести, средней, средней тяжести ракетки, где-то 85-87 грамм а, с средним балансом, который переходящий уже в головку нейтральную, чуть выше нейтрального, но не с балансом головки и мягким грифом. Для ребят, особенно для девочек, которые играют миксты, я бы брал Ракетки с нейтральной ракетки, брал бы, да, без баланса в головку, без баланса в ручку, с ярко выраженным центром, Среди, средней, средней мягкости. Для ребят, которые у нас универсалы, любят играть одиночки, пары миксты и умеют быстро переключаться, я бы брал тоже нейтральные ракетки. Чтобы себя не перегружать, брал бы, скорее всего, с балансом в ручку. Да, брал бы с, с балансом в ручку.